Предыстория а, небольшая предыстория. В общем, смотрите, как я вообще пришел в, этот, в это направление, да, именно В 0 там игры на блокчейн технологиях. Вот у меня есть телефон, да, я раз познакомился с одной с одним направлением. вот И думаю, попробую, я поиграю. Ну просто а, зашел, игра, то есть увлекательная такая была, как бы там я смотрю, человечки между собой там соревнуются, В общем, ну и думаю, так на фоне начну. И все. И потом смотрю, опа, доход у меня уже пошел. То есть раз смотрю, уже телефон э, купил уже себя. А раз где-то в 6. Просто вот этот телефон. Я думаю, что-то тут не то. Вот. Что-то интересное, новое. В общем, э, дальше, э, как бы, э, ну вот есть компания, да, вот Краудван, э, да, то есть есть там планета X. В общем, я не застрял внимание. Абсолютно, думаю, отложу. Мне было, было именно интересно направление, э, которое выходило в микс его, да, то есть... Э, то есть, ну, как бы, которая разрабатывалась три года, вот, и, соответственно, оно сейчас запустилось, только не в рамках «Краудван» запустилось, а маленько, ну, отдельно, вот. И, получается, я зашел в планету, думаю, так… Так, дальше попробую, что-то говорят, что в планете началось движение, да, в планете X. Вот, зашел, ну, поставил себе два завода за, за две недели, получается, и продал их, заработал там 100 баксов, думаю, о, круто, и все дальше развивается, все это интересно, классно. Но, когда я узнал о этом направлении, которое должно было быть, э, выйти в микстере, да, э, я... Ну, как бы узнал эту информацию от Оксаны Смирновой, да, то есть и вот она сейчас вкратце поделится, что это такое, почему именно ее это заинтересовало и почему именно я залетел сюда просто как пуля, вот, и еще кое-что кое хочу сказать в рамках вот плане планеты АИКС, кто здесь присутствует, да, вот, у нас будет закрытый чат, кто захочет именно в рамках данной информации сегодняшней двигаться с нами вместе, вы получите первое это обучение по автоматизации, входящему потоку потенциальных клиентов или партнеров, неважно в планету X, либо в любое другое направление. Второе это обучение по криптобезопасности, что очень важно, потому что ко мне часто обращаются люди и говорят, что они теряют там деньги из кошельков, да. Вот, то есть, этот навык тоже нужно прорабатывать и быть постоянно в тонусе. Вот, и третий, третий момент, вот эти лайвы, прямые эфиры у нас будут по планете, я буду показываться и делиться своими стратегиями, как я это все делаю. Вот. Ну и в общем, будете в информационном поле, так скажем, ну, по метавселенной. То есть, да, то, какие новости выходят, что творится сейчас вообще в, в крипто мире именно в данном направлении по метавселенной, потому что это мы стоим у порога инноваций, это очень интересно, вот, то есть, как бы я через этот порог переступил, шагнул, и очень как бы мне все заинтересовало, и я развиваюсь. Да? Потому что по статистике именно в России, да, у нас только 1% что-то делает, что касаемо криптовалюты. Вот. А в данном направлении, то есть это вообще то есть практически мало, кто знает единицы, можно так сказать. Вот, поэтому не буду многословен. сейчас передам слово обаятельно привлекательному человеку. Вот с кем мы воочи виделись на Эльбрусе, это Оксана Смирнова, она поделится в и почему именно ее это заинтересовало. Оксана, слово тебе. Благодарю, Константин. Спасибо большое за представление. Друзья, спасибо всем, кто сегодня здесь с нами. И я хотела действительно рассказать несколько слов о том, почему я сюда пришла и рассмотрела эту возможность. Мне предложил эту компанию Сергей Качерин еще в конце ноября 2022 года, потому что потому что нельзя было пройти мимо этой возможности. Вот. И когда стала я рассматривать, думаю, что за компания. Это компания, которая называется Star, Star Horizon, компания, которая продвигает просто гигантскую, скажем так, игру. Это возможности колоссальные. Это, конечно же, игра Star War. Вот. Ну, для новичков пока непонятно, что же это за игра, но я вам скажу, друзья, это игра абсолютно другого уровня, это переход между Web 2 и Web 3, такого еще не было. И когда стала я разбираться, что же такое Web 2, Web 3, чем хорошо, именно игры вот этого уровня, и почему вот важен этот переход, что это затрагивает и веб-2, и веб-3 все в одном, я была, конечно, поражена, потому что это будет абсолютно э, другая графика, это те игры, которые мы привыкли смотреть, это как мультики, как фильмы, и то, что вы можете обладать всеми э, активами, которые вы получаете в игре либо покупаете, это, конечно же, колоссальные возможности. Возможности продавать, возможности заниматься трейдингом, э, возможности просто э, кого-то брать на работу, самому что-то устраиваться. То есть быть в игре и зарабатывать на этом деньги. Мы знаем, что у нас есть планета Мы тоже там играем, мы тоже там зарабатываем Но, друзья, здесь совсем другой уровень Star War – это, это игра, которая уже готова Она выходит у нас в апреле Готовилась она для выхода три года То есть сама компания Star Horizon продвигает игру Star War И полное финансирование Идет от миллиардера Роберта Херсова. И вы знаете, это очень важный момент, потому что это известный человек, это политический деятель, это человек, о котором можно найти всю информацию в открытом доступе. Он поставил свое лицо на компанию «Стар Horizon, на игру Старвара, И мы находимся на самом предстарте. Поэтому возможности здесь колоссальные – быть в самом начале, быть первыми и получить в пакете, да, там есть пакеты, их три пакета за 100, за 400, за 1000, и иметь в пакете э, активы – это Аватары, да, это аватары. То есть мы, например, сейчас только в планете будем получать косметику, а вы, зайдя в Star Horizon, вы будете иметь уже в своем пакете NFT. Это все возможно поставить и продать, что я крайне не рекомендую в самом начале делать. И в этих пакетах будут токены. Токены этой игры которые вы также можете поставить на продажу, можете поставить на стейкинг и получать прибыль. И сейчас уже компания э, дала возможность покупать ноды, а это пассивный доход. Поэтому здесь неограниченные возможности. Вот что у нас только придумает наша фантазия, здесь все это можно осуществить, потому что эта игра только при, в самом начале, при старте, она... Выйдет э, более 100 игр, там более 20 галактик, по 5-6 планет, а планеты это все разные направления. Игра все начинается с игр, с игр и там будет можно не только делать, э, ну как бы играть, там можно будет ставить свой бизнес, там можно что-то рекламировать, там можно открывать свой... Э, собственный бизнес, давать всякие разные услуги или э, принимать услуги. Там очень много будет всего интересного, того, что у нас еще не было. И все это завязано на э, таком маркетинге, который дает очень хорошую прибыль, потому что это бинар один к двум, это и матчинг, это и пассивный доход, который мы можем получать. И по рангам, и э, пассивный доход, э, который вы можете получать от стейкинга. А также э, огромные разные бонусы для игроков. Вот mm. все, что делается для игроков, что будет, какое будет э, открытие, нам сейчас расскажет Сергей Кочерин, потому что это мой прямой вышестоящий спонсор, наставник, который съездил в Кейптаун, когда э, делался маркетинг, а маркетинг делался очень быстро для нас, э, потому что нам хотелось уже быть, иначе бы мы просто сейчас были бы в моменте ожидания, вот, но мы уже открыты, мы уже можем проходить регистрацию, покупать пакеты, уже э, получать определенные фишки. Вот. А самое главное, я хотела бы тоже подметить, то, что здесь вывод идет 24 часа. Это очень важно э, на Web3, блокчейн, смарт-контракт. И компания. Компания полностью легальная, открытая, официальная. Юридическая составляющая. Офис есть в Дубае. По игре офис есть в Киптауне. Вот. Сергей Качерин съездил, познакомился. С основателями компании, с Робертом Херсовым, с Грегом Стивенсоном а этот человек, который вы знаете, по микстер из Краудван. Он также является здесь одним из основателей э, компании Star Horizon. Познакомился лично, увидел эту игру, воочию он ее поюзал, он одевал VR очки, но об этом он расскажет тоже сам. Сергей Качерин э, слово. Что да, приветствую всех, рад вас всех видеть, очень много знакомых э, имен и фамилий. Вот. Спасибо Оксане, когда ты рассказывал, я понял, что мне их говорить в принципе-то нечего, ты все Вот, Я просто не думаю, что надо, стоит показывать слайды, вот у нас разговор как бы достаточно прямой, и можно это все посмотреть, Из пяти минутной презентации подлиннее презентации, мы всем говорим про стар варе, но немножко мы в прошлое вернемся, наверное, многие знают, что... Я уже давно не работаю в Crowd1, официально туда вышел, написал письмо в компанию и вышел. Но при всем при том, я остался в тех проектах, которые мы продвигали вместе с вами и которыми мы занимались. Планета X в основном и Микстер. Но Микстер сейчас сложная ситуация, потому что, как оказывается, Грегори Стивенсу, сама компания, Крауд и Асити Групп не платили денег за их сервис, потому что Микстер принадлежит ICT Group, это их продукт, это их продукт, их бренд и их база, база данных, то есть мы с вами. Вот. Но задача Стивена, Грега Стивенса была в том, чтобы поддерживать эту игру, давать делать новые игры, делать призы и так далее. И так далее. Но призы опять же оплачивали и предоставляла компания ICT Group, потому что краудлансерки мы маркетинговая составляющая. То есть до определенного момента все было хорошо, мы действительно пробили очень интересные проекты. И если мы говорим о проекте планеты AX, то первое место на полигоне, однозначно первое место, стабильно работающий AX токен, токен держится и очень хорошо. Он сходил на 0.26, по-моему, 2.22 даже был, сейчас он вышел 0.6, 0.7, даже пробивал единицу. И это благодаря тому, что образовалась хорошая, сильная комьюнити, в том числе и я, и наши партнеры, которые не работают в Крау, а работают в Star, Star, War, Star Horizon, И мы поддерживаем планету, потому что там есть смысл. Это игра, стратегия. И мы все, кто занимается планетой, знаем. То есть очень масса информации, есть хорошая поддержка. Сейчас вот Константин будет еще поддерживать это направление помогая вам разобраться в каких-то деталях, какие то моментах, потому что наш основной как бы модератор Ольга Каурова, она просто не успевает, у нее поток звонков, и она просто не успевает все, все вопросы решить. Поэтому, да, спасибо Константину, что взял на себя такой труд, это очень здорово, ну, и плюс информация, информационная безопасность, кибербезопасность, криптобезопасность, это очень серьезно, и если мы говорим о планете, да, ребята молодцы, я их очень поддерживаю, очень уважаю вот и я думаю что с планетой все будет хорошо и есть направление но опять же планета это игра как монополия то есть это игра в компьютере но по сути это монополия и там ничего интересного не происходит то есть там есть стратегия есть определенные вещи есть определенная Фишки, которые мы получаем, то есть X-токены, стейкинг и так далее. Но это, это игра, в которой фигурирует игра для того, чтобы, скажем так, работать с той криптовалютой, которая поддерживается в плане. То есть в основном это x это конечный вариант. Ну, естественно, там составляешь какие-то территории, потом их стейкаешь, ставишь заводы, заводы вырабатывают энергию и так далее, и так, далее и так далее. То есть там есть целый процесс, который поддержал очень много людей. И в основном это, конечно, Азия, Юго-Восточная Азия. Им очень нравится планета. И там люди, работая, работая то есть проводя время там, с 8 до 5 вечера, они зарабатывают там, 1000 долларов в месяц только торгуя на планете Айкс. То есть эта игра все, она состоялась, и мы ее запустили. Спасибо нам. Соответственно, сейчас мы должны найти какое-то место в этой планете, чтобы, ну, во-первых, получить какие-то деньги. То есть продавая, покупая участки земли, составляя территории там и так далее. И так далее. То есть Все геймплей, который игровая так сказать, книга, которая была создана планетой, которая сейчас работает. Перевод мой тоже есть, пока ничего не менялось. Вот. Но то, что Грег предложил нам в Дубае, и мы решили, так сказать, у нас были другие варианты, куда переходить с крауда, потому что мы однозначно, то, что делает компания, нас не устроило, то есть то, что запущено. Это мы, слава богу, хорошо, мы действительно реальные бизнесы запустили. Но а, то, что делается сейчас, мне это очень не нравится, но я не буду об этом долго говорить. И когда мы с Грегом эту тему говорили, ему тоже не очень понравилась идея продвижения вот этой игры Star Wars через crowd используя crowd как инструмент, и он решил создать свою собственную компанию сетевую. Куда нас пригласил как консультантов по маркетингу? Это я, Джордж и Алан Платт. То есть, соответственно, два президента «Три звезды» и один президент, один амбассадор «Три звезды». Вот эти три человека. Мы помогаем, помогаем компании разобраться с сетевой составляющей, корректируем планы, работаем с, с людьми. Делаем так, чтобы нам, сетевикам, людям, которые, выполняя работу, было доходно, было спокойно. И долгосрочно, самое главное. Потому что я понимаю, что есть и более э, доходные проекты, так называемые, где 1, 2, 3% там в день. Но эти проекты рано или поздно заканчиваются. У нас, вот, как сказала Оксана, у нас есть галактики. У нас их каждая планета кастомизирована. мы начинаем с нескольких планет, сотни планет, тысячи планет, миллионы планет. Все это есть, опять же, вот, в презентациях наших. Есть слайды, можно их посмотреть. Есть канал на Телеграме. Ну, Константин, я думаю, скинет информацию по вопросом, связанным именно со Старварой. И, соответственно, вот эта игра, она иммерсивная. Что такое иммерсивная? Это игра, как вы можете погрузиться, то есть погрузиться и использовать там, настоящую вселенная Если планета X это больше, как шахматная доска, и есть фигуры, то планета X это как кино. Старвара – это как кино, как будто вы погрузились в кино. Это все равно, что вы сидите в зале, смотрите 3D-фильм, надев очки, и вы видите, как все это красиво вылетает. Так вот, когда вы одеваете очки, специальный гаджет, то вы входите в, в этот фильм, и вы там персонаж. То есть там персонифицировано создание аватаров, которых вы управляете. То есть это вы, только цифровое вы. И, соответственно, у каждого у нас, ну, у кого какие проблемы, у кого какой возраст, но там мы новые. То есть там у нас зарождение цивилизации, зарождение вот этой мега-метавселенной, вселенной с нуля. Начало ноль. Мы все в одинаковых условиях, мы все аватары. Конечно, члены Star Horizon, корпорации Star Horizon, у них есть привилегии, то есть у нас есть привилегии. Играющие входят в нормальном режиме, free-to-play, играя бесплатно. И, соответственно, как обычно это принято в мире Web 2.0, играют в красивую игру с пиратами, с магами, с солдатами. там с... Вот какая-то смесь, если кто-то смотрел... Планета Первому игроку приготовиться Стивена Спилберга фильм. Вот мы создаем оазис. Вот, если кому интересно, посмотрите этот фильм. Очень интересный фильм. И э, следующий это Звездные войны Star Wars. «Star Wars». И название такое Star Wars, Star Wars пересекаются, потому что мы как раз работаем У нас есть галактические союзы, у нас есть там всякие интересные федерации восставших федерации. Там законная федерация, федерация магов и так далее. То есть, у нас есть федерации, у нас есть группы. И это все иммерсивно, это все во взаимодействии ВКонтакте. Вот не задумались, почему многие дети, многие внуки, у кого внуки, у кого дети, играют в Roblox. Roblox – это игра, в которой она относится к классу Web 2.0, то есть к обычным играм, без блокчейна, без игра и зарабатывает. Она относится к простым играм, но эта игра, в которой зарабатывается в год. Вот в прошлый год их доход составил около 1,6 миллиарда долларов. И в эту игру играет вот моя внучка, играет, ее друзья играют. И им, они играют потому, что им интересно не просто играть во что-то, тыкая на кнопки на компьютере, а взаимодействовать в игре. Поймите, очень важно в любой игре взаимодействие. Вот в планете АИХ взаимодействия нет. Мы даже порой не можем добиться, кому же эти участки принадлежат. Продайте их нам. То есть люди не отвечают. Вот там нет взаимодействия. У нас в Старваре идет полное взаимодействие, контакт. То есть вы можете встретиться со своим знакомым. Или провести вот такую конференцию где-то на какой-то планете, в каком-то приятном месте, там на поляне, около моря, там в горах, где угодно. То есть это полное погружение. Кто когда-нибудь одевал виртуальные очки, меня поймет. Вот, но это как бы это новый уровень э, игр. И э, существует другой. Вот, э, Планета Х это типичный представитель мира Web 3.0. Вот, то есть Web 2.0 – это игры типа Roblox, типа Fortnite, типа Doom, там Dota и так далее, Counter-Strike и так далее, большие игры. И в которые играют, кстати, около 775 миллионов человек в месяц. И игры класса Web 3.0, в которых мы можем зарабатывать, как Планета X. То есть мы можем зарабатывать, есть токены, есть концепт play to earn, играй и зарабатывать. И нет мостика. Вот между этими двумя играми нет мостика, потому что у людей, которые занимаются играми Web 2.0, у них есть привычки, которые разнятся с привычками тех, кто играет вот ту же планету X. И вот задача Starwar, задача того, что мы делаем, сделать мост между веб 2 и веб-3. Мостик, который помогает людям, не меняя их привычек, то есть 774 ежемесячных, 175 миллионов ежемесячных игроков, предоставить им красивую, классную игру, насыщенную игру с аватарами, с взаимодействиями, с приключениями, с квестами, созданием своих бизнесов, все, что хотите. Вы можете там стать королевой пиратов, или, я не знаю, стать Ротшильдом, или кем угодно, Ором Баффитом. Причем там есть и блокчейн, там есть и NFT, там есть различные типы NFT, начиная от RSI 20, заканчивая RSI 1155, то есть все весь набор. И Это трейдабл, то есть торгуется, есть галактические биржи, галактическая биржа, есть квесты, есть приключения, есть все, что нужно для того, чтобы игра была интересна и в ней есть смысл, то есть есть история. Скоро мы ждем выхода книги о истории, как вот есть планете. История планет у нас первая глава уже есть, ее можно тоже почитать. Она в переводе существует. Но ну, Костя, я думаю, эту информацию скинет. Вот. И там есть история, там есть сюжет, фабула, там есть объяснение начала, то есть генезис, начало вот этой вселенной Старвара. И есть определенные шаги. У нас есть дорожная карта, по которой в этом году мы запускаем эту игру частями. В этом году в следующем году. Есть дорожная карта. И уже в июне месяце этого года у нас первая выставка в Калифорнии. Известно, куда собирается и Sony, и гейминг, и все известные игровые фирмы. Международная выставка, где мы будем, будем показывать MVP. MVP – это маленькая система. То есть может быть, несколько планет. там 5-10 планет. Включая нашу планету, планету сетевого маркетинга. Это отдельный разговор. И другие планеты с своим насыщением. Это все NFT, это все баллы, это все геймифицировано с рекламой, полный фарш, который могут только себе представить играющие как в игры Web 2.0, так и в игры Web 3.0. То есть это все фарш, то, что есть. И плюс к тому, тех, у кого есть опыт, допустим, развития бизнеса, могут вполне развивать свой, сетевой, свой Цифровой бизнес в этих метавселенных, потому что когда вы заходите на планету, вы реально получаете планету не как плиточки на карте Земли в планете АИКС, а как реальная Земля, деревья, звезды, море, там Солнце, все колышится, все изменяется. Все действительно реально красиво. Есть демка, можно посмотреть на сегодняшний день. Дема, вот, и соответственно, уровень действительно вот, как на первом. Основным финансистом компании является миллиардер Роберт Херсон, я с ним встречался, знаком, лично знаком и очень, очень интересный человек, которому деньги не нужно. Но ему интересует другой, и как меня тоже интересует, хотя деньги мне тоже нужны, как и вам всем. Вот, его интересует социальное воздействие, воздействие этой игры на Южную Африку. То есть Вот. Он, вот из Южной Африки, он там родился, уехал за границу, 31 год прожил в Америке, в Англии, сейчас огромные контакты, создал себе состояние, независимо от своей семьи, хотя семья у него по уровню, это семья как де Бирси, которые торгуют алмазами, то есть Херсов, семья Херсов, семья де Бирсов, это один уровень в Южной Африке, поэтому его интересует помощь людям в Южной Африке получить работу, сделать бизнес, а цифровое пространство это позволяет, то есть грубо говоря, работая, вот мы вернемся в начале, работая на планете АИКС, вьетнамцы, китайцы зарабатывают там тысячу долларов в месяц зарплату, ну грубо говоря, прибыль, то что они получают, а это огромный для них день, огромное для них 100 долларов в месяц это хорошая зарплата, это все здорово, но тут идет разговор не просто о какой-то игре, в которой играет там сотни тысяч человек, здесь идет разговор о том, что в этой игре будут играть сотни миллионов людей, потому что есть такие прецеденты. Хорошие игры класса, это называется AAA, 3A, MMORPG, это игры ролевые, это высокобюджетные, это многопользовательские игры, иммерсивные с погружением, реальные метавселенные, куда можно погрузиться. То есть в планету X мы не можем погрузиться, мы не можем надеть виртуальные очки и даже мы не можем посмотреть дополненную реальность. Но в том, что мы делаем в Star Wars, вы можете зайти, вы можете... Зайти в свой дом, вы можете пойти посмотреть какие-то какие мероприятия, вы можете сходить на концерт, вы можете сходить на спортивные соревнования. Сегодня как раз у меня была встреча интересная, и мы говорили об виртуальной олимпиаде по боевым искусствам. Вот, это идея достаточно давняя, старая идея, которую мы сейчас начнем разрабатывать, в применении к аватарам. То есть аватар – это ваше цифровое «я». И у каждого «я» есть свой живой двойник, есть, говоря, бойцы известных, которые с удовольствием встретится в поединке виртуальной реальности. И, кстати, уже не секрет, что проводятся турниры различные, вот Константин говорил, уже футбол собирается переходить, где не просто FIFA 22 и люди играют на компьютере, а это аватары, которые играют, причем им направляют реальные люди, находящиеся в разных странах мира, но играющие в футбол в одной команде в этом мире. И недавно прошел чемпионат Франции по виртуальному теннису, где люди играли в разных местах, находящихся в разных городах, но играли между собой в VR-теннис погружения. И прошел чемпионат Франции, до этого был чемпионат Финляндии. То есть весь мир движется туда. Весь мир движется туда. И нам посчастливилось, как вот так получилось, так звезды сошлись, что нам предложили, нам, сетевикам, людям с опытом, Предложили этот мир продвигать. Они могли бы по-другому поступить. Я был на шоурум в Киптауне последний день, в субботу, перед отъездом. И там было 15 крупнейших инвесторов Южной Африки. Они предлагали Роберту Херсову инвестировать в игру. Но он сказал, мы решили уже, мы будем использовать human power, то есть людей мы будем использовать для продвижения этой игры, то есть сетевой маркетинг. И мы создали корпорацию, причем не простую корпорацию, это у нас впервые в жизни создастся сетевой, сетевая корпорация, сетевой маркетинг с погружением и геймифицированный. То есть все, что мы делаем, помимо маркетинг-план, там бинар, бонус быстрого старта, матч-бонусы, пулы и так, далее, и так далее, у нас еще будет, будут вещи, которые связаны с Тарварой игрой. Допустим, у нас по рангам, когда поднимаются, нам выдают NFT из игры, которые мы можем, что хотим делать, мы можем их продать, мы можем их использовать, мы можем, ну, допустим, космический корабль, мы можем сдать в аренду и зарабатывать деньги, мы можем нанять пилотов, которые будут водить эти машины. То есть это, в принципе, виртуально реальный мир, который мы сейчас помогаем продвигать, не создавать, а продвигать и тестировать, потому что первые альфа-тестеры, это в этом году уже будет, будут тестировать эту игру, это будем мы, тех, кто уже в Star Horizon. Дальше будет уже бета-запуск, и в следующем году она полностью появляется на всех платформах, включая Steam, включая Nintendo, включая Sony, PlayStation и так далее. И так далее. Она будет везде. Но мы, как скажем, ВИП-члены, как корпорация, мы всегда будем участвовать в различных коммерческих процессах, помогая развивать те или иные планеты, те или иные галактики, которые по плану будут миллионы, это третья фаза, Будем работать с брендами, будем работать с бизнесами, то есть масса-масса возможностей, которые существуют сейчас в реальном мире, которые мы касательно никого не имеем, будут перенесены в эту виртуальную реальность, и в этой виртуальной реальности они будут вполне реально реально приносить доходы и будут интересно, потому что ну, допустим, концерт одного из известных рэп-исполнителей вот в прошлом году собрал в виртуальной реальности 12 миллионов человек, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Концерт известного исполнителя собрал 12 миллионов человек в виртуальной реальности, смотрящих его концерт. То есть, грубо говоря, мы с вами сидим вот сейчас, но ну, мы сидим, допустим, в очках, здесь физически, но присутствуем вот в том красивом мире, который стоит за Константином. Вот там мы присутствуем, и там мы общаемся, и говорим. Тут единственное, что мы не можем, если у нас нет тактильных перчаток, специальность перчатки, которые можно ощущать предметы, мы не можем ощутить друг друга, то есть потрогать. Но, в принципе, такие технологии есть: костюмы, перчатки, все что угодно. Сейчас мир конкретно изменился. И то, что мы сейчас спасибо, кстати, крауду, что дала возможность нам погрузиться в этот мир изначально. И сейчас мы реально смотрим на, на, на перспективу в развитии того, что мы делаем, это глобальная перспектива. То только на этот год запланировано три глобальных ивента, по мировых ивента, мировых мероприятий. Старвары, То есть это имя будет везде на средства массовой информации. И Star Horizon тоже. Star Horizon это, ну как маркетинговая организация. Просто проскрудка этой игры занимается Star Horizon. Обращайтесь туда сюда то есть к нам то есть огромный поток информации который очень полезен Ну, допустим мы в любой компании и как сетевики продвигаем идеи сами сами тратим сами ищем возможности рекламы там и так далее и так далее в данной ситуации с тем что мы сейчас делаем уже делаем у нас идет поток рекламы от старвара почему потому что это игра, в которой найдется место всем как играющим, бизнесменам, так и нам, тем, кто умеет продвигать, умеет рассказывать, показывать и так далее. Кстати, мне гораздо проще разговаривать с молодежью, потому что не понимают меня на раз. Мне достаточно поговорить минут 10-15, и все понятно. То есть меня сразу с полуслова, с полуслова понимают, потом они понимают, как идет, и идет процесс уже решения дальнейшей. Чуть-чуть сложнее с людьми постарше, но те, кто хочет действительно разобраться, те, кто понимает, что метавселенная – это тренд, и не зря, допустим, даже мета вкладывает огромные деньги в свои метавселенные. И, кстати, потеряла в прошлом году, по-моему, 4,2 миллиарда долларов, но продолжает вкладывать, потому что это перспективно, потому что это интересно и это тренд. То есть мы находимся в тренде. У нас есть все, у нас есть в плане, ну, play to earn, Понятно, игра и зарабатывай, создавай и зарабатывай. Игра и владей. То есть, чем мы отличаемся от простых игр? Там то, что ты имеешь в игре, ты не можешь никуда деть. Плюс ты не можешь вывести деньги из игры. Ты должен купить вот эти вот всякие косметику, активы и так далее. У нас же ситуация: ты владеешь каждый наш предмет. Будь то косметика, косметика это то, что одевается там и прочее. Каждый предмет имеет ценность. Это НФК и он может быть продан вне игры, или может использоваться в другой игре, потому что мы идем в кроссгейминг, то есть это тот же самый предмет может использоваться в разных играх. Это вообще огромный прорыв вот, именно в соединении Web 2.0 и Web 3.0. Я немножко сейчас набросал кучу непонятных слов, вот, и я понимаю, что это достаточно много информации, информация нелегкая, но у нас есть, опять же, видео, у нас есть объяснения. У нас есть, вот я веду блог, где объясняется простыми словами то, что мы делаем и переводится статьи компании на русский язык. То есть мы поддерживаем тех, кто хочет окунуться в эту метавселенную и создать себе новый, новую жизнь. Вот как, как будто вы родились заново. Вот вы рождаете аватары, и аватар начинает там в этой метавселенной действовать. И кто знает, кем он там станет. Это все зависит от того, как вы будете взаимодействовать с другими членами вашего клана, там, где 6, 6 классов, 6 кланов, или с, с другими кланами будете взаимодействовать, и какие у вас будут задачи, как вы будете работать с бизнесами, с рекламой и так далее. То есть там масса всяких вещей, которые очень похожи на нашу реальную жизнь, то есть вполне похожи на нашу реальную жизнь. То есть вот я примерно вкратце так обрисовал то, что мы делаем. Но посмотреть, конечно, там презентацию, посмотреть информацию о том же Роберте Херссе, чтобы понимали, о ком идет речь, и что это за человек. Посмотреть, ну Грегори Стивенс, я думаю, многие знают. Кстати, человек ему сейчас 38 лет, и из них он 21 год посвятил именно играм и созданию турнирных площадок. И, кстати, если мы говорим о том, сколько заработала Emerge Gaming на Микстере, то есть на самой игре, благодаря нам, она заработала 22 миллиона австралийских долларов, и плюс они продали, Emerge Gaming продала за 5 миллионов австралийских долларов а все, все, что там было, значит, Микстер плюс базу компании ICT Group, то есть те, кто окромляет Крау-2. Вот Грек был взят как Человек, который будет делать игры, то есть был контракт, но контракт по понятным причинам не оплаты, он сейчас нарушился, и поэтому не знаю, что будет с миксером, честно говоря, не знаю, что будет, но у нас миксер тоже будет, потому что у нас есть как бы, одна из наших, одно из наших направлений, создание планеты спорта. Спортивная планета, в которой будет и киберспорт, в которой будут и соревнования, различные виртуальные соревнования и так далее. Отдельная планета, именно выделенная под спорт. Может быть, отдельная планета и по трейдингам, отдельная планета для детей. Разные-разные планеты, разные назначения. Так как любые планеты надо осваивать. эти планеты, мы будем зарабатывать деньги постоянно. То есть не будет такого варианта. Мы запустили игру, как планету. вот Мы запустили, и все. И доли нашей там нет. Только когда вот сейчас делаются какие-то дропы, из этих дропов Краудван получать какие-то деньги. Все. Здесь у нас постоянное постоянные взаимодействие, потому что Star Horizon Наши корпорации это, ну, это те, кто ну как в, в машине есть стартер, да, который стартует двигатель. Вот мы этот стартер, который как будет бы стартовать различные движки, различные планеты и при этом зарабатывать. Ну, вот вкратце информация которую я хотел вам сегодня рассказать. Спасибо Оксане Константину за предоставленную мне возможность. А можно на один момент? вот э, Хотела бы, чтобы Сергей э, поподробней с того места, когда сказал, э, мы NFT можем использовать вне игры. Значит, если мы говорим о игре Web 2.0, то есть если мы там владеем оружием или космическим кораблем, то он, он там и остается. Он вне игры не уходит. NFT в принципе, есть такая сейчас есть технология, в которой можно ваш корабль использовать в другой игре по договоренности. То есть вы можете свою амуницию, свое оружие использовать в другой игре. Это благодаря как раз NFT. То есть вы можете свой NFT корабль переместить в какую-то, допустим, Fortnite или там, Alien World, переместить, переместить NFT туда и там с этим кораблем уже с активами играть. Это, кстати, это так называемая коллаборация или сотрудничество между играми. Понятно, да? Да. А брендовую одежду или... А, ну, вот это отдельная бренд. тема. Да. Это отдельная тема. Я думаю, что, наверное, многие знают, кто не знает, я немножко расскажу, что у нас есть магазин или marketplace и там 1400 предметов для, допустим, для нашей вот игры, для аватаров и так далее. И Часть этих у нас есть, седьмой класс NFT, это бренды. Что это такое? Ну, допустим, в этом году у нас уже подписан контракт с Levi's 501, и у них столетие джинсы 501, соответственно, у нас в магазине появятся джинсы 501. Джинсы NFT. Есть два две опции. Одна опция – мы покупаем джинсы как NFT для своего аватара и одеваем свой аватар в эти джинсы, ходим по этой планете и радуемся. Вот у нас есть такие джинсы. И все видят, вот джинсы uh, Rewise 501, фирменные брендовые дела. Есть другой вариант. Вы покупаете и джинсы, и физические джинсы через наш marketplace. То есть вы покупаете NFT, который стоит дороже, который включает в, себе, uh, который включает в себя uh, физический продукт. То есть вы можете потом этот NFT в реальном магазине обменять на вполне реальные джинсы, а комиссия остается в игре. Это... Уже, кстати, делалось и не раз, и Гуччи это делал, и Луис Витон, и другие бренды, которые работают с метавселенными, типа «Централэнда», Sandbox и так далее. То есть это все уже есть, это ничего такого сложного нет. И, соответственно, работа с брендами, вы знаете, кто знает Микстер, у нас было в Микстере 27 брендов, различных брендов, 27. И сейчас будет, я думаю, гораздо больше брендов. Ник, специалист по работе с брендами именно, и это наш директор по маркетингу, он заканчивал Оксфорд именно по этой теме, и я думаю, что у нас гораздо больше будет различных брендов, потому что там в игре есть рекламные доски, есть видео-контент, там много чего интересного есть с рекламной точки зрения, плюс я думаю, что многие бренды будут, могут создать свои планеты или свои там космические станции, чтобы было интересно, чтобы это все геймифицировано, чтобы люди, посещая их Магазины, посещая их офисы, бутики, там все что угодно, тоже зарабатывали какие-то баллы, какие-то деньги, потому что только посетили. И плюс возможность покупки NFT, которая обеспечивается физическим продуктом, кстати, может относиться и к одежде, и к обуви, и к машинам, и к домам, к чему угодно, к самолетам в том числе. То есть это все абсолютно виртуально реально, скажем так. голову сносит. А еще... Да, здорово, благодарю. Да. меня что, что, меня заинтересовало так это, ну вот лутбоксы, да. Я уже не говорю, сколько здесь присутствует в пакете, да, вот этот вот э, за минимальную да, стоимость. Сайте, а ты людям, что такое лутбокс. они не знают. Да, да, это, смотрите, вот в игре, допустим, в которую я играл, вот, опять же, вернемся самое начало, да, вот телефон, вот, и э, я заплатил э, тысячу рублей за коробочку которая в которой должно что-то интересное появиться в рамках этой игры то есть да как бы там выпадает какой-то скин либо там одежда там, ну либо еще что-то э, доспехи или что-то такое да. и все я дал тысячу рублей потом раз смотрю мне выпадает персонаж один э, э, ну как бы по радости кому более интересно узнать вот об этом да, как бы я могу уже потом пообщаться по этому поводу нужно в принципе отдельно вот и выпала вещь то есть вещь она в 2d формате буквально то есть здесь гораздо все интереснее да то есть 3d и это выпало мне то есть я смотрю на marketplace и это стоит в 15 раз дороже все я это продаю ага и у меня щелкает и когда я увидел здесь что это есть и помимо что еще есть токены вот боксы, еще скины дают да вот допустим сейчас вот в феврале месяце висит жукой скины еще а с кем, допустим, понимают, это, это, допустим, есть вот корабль какой-то, да, то есть, да. Но это что-то космическое, о чем-то мы говорим, да, но это очень интересно, эта серии непонятно, но очень интересно, вот, ну кто разберется сейчас, да, и будет сам в самом начале, тот... Ну, как, как, это проще, если вы идете пахать огород, вы одеваете, допустим, какую-то специальную робу, да, если вы занимаетесь спортом, вы одеваете спортивный костюм. Если вы идете в театр, вы надеваете красивое платье, красивый костюм. Это называется скин, то есть оболочка. Она вам дает определенные качество. То же самое для кораблей. Это скин, это оболочка, по сути. И, допустим, надев оболочку на базовый космический корабль, вы можете получить коночный корабль, вы можете получить транспортный корабль. Все что угодно, в зависимости от того оболочки, которой вы владеете. То есть, это придание характеристик именно неодушевленному предмету. И, это задача. Да, и проблем нету. Ага, и проблем нету. Просто даже продать на маркетплейсе, купить. Да, опять да, да. Если, люди хотят, если все не надо, очень да. просто, да. и не надо ждать, там что-то долго буквально. Но лучше сдать, в, я думаю, лучше сдать в аренду, потому что если у вас ну, есть да, корабль, да. у вас есть скин, допустим, грузового корабля, нужно с планеты А на планету С отвезти какой-то груз, и ваш корабль здесь есть, вы можете сдать его в аренду, поставить на него, надеть на него этот скин, превратить гоночный корабль в грузовой корабль и заработать на этом деньги. То есть это вполне реально такой виртуальный бизнес, который у нас есть. Или вам, допустим, выпал какой-то уникальный предмет, какой-то меч или какое-то оружие, которое используется, а вы не хотите с кем воевать, вы сдаете в аренду, получаете деньги. И еще момент. Вот, Сергей, расскажи, пожалуйста, вкратце по, по там, ну, грубо говоря, центру занятости, где можно будет просто играть, ну, помогать, допустим, тебе. Это дроп-центр. Да, у нас в игре будет 27, пока 27 рабочих мест, то есть люди, которые просто захотят работать в этом виртуальном мире, начиная там горняков, там почтальонов, условно, инженеров, то есть будет 27 профессий, которые можно наняться на работу кому-то и на этом зарабатывать. То есть это рабочее пополнение. почему-то Роберт Херцев заинтересован для того, чтобы дать возможность в Южной Африке очень плохо сработать? Но очень плохо, гораздо хуже, чем в других странах. Там, вообще, ну, конечно, я там побывал, с одной стороны все так красиво и хорошо, с другой стороны, конечно, лачуги, безработица и так далее. Вот эта возможность предоставить работу людям, кто хочет, у кого есть мобильные телефоны хотя бы, вот, работать в какой-то роли, взять на себя какую-то роль, допустим, учителя или роль... Там, доктора или роль, допустим, инженера или горняка того же, и работая на кого-то, зарабатывать деньги и получать зарплату. Это как в реальной жизни, сути. То есть там будут рабочие места. Я думаю, 20 семью рабочими местами не ограничится игра, будет гораздо больше в процессе освоения, в процессе создания различных кастомизированных планет, то есть планет под заказ. Вот будет различные работы, допустим, даже такая работа, допустим, Uh, есть В реальной жизни люди, которые чистят бассейн или моют окна, там тоже самое, только это будет виртуально, это будет этап, потому что виртуальные дома, я там был внутри, очень интересно, кстати, одеваешь очки, полное ощущение, что ты находишься в каком-то доме, это все красиво смотрится. Я рекомендую, если у вас есть возможность просто пойти куда-нибудь, есть масса клубов, uh, где будет виртуальная реальность, просто, как, просто посмотреть, как это все выглядит, тогда вы меня больше поймете, потому что сейчас очень много интересных игр в которой делаются виртуальной реальности. И когда вот вы смотрите, вот да, начинаете немножко, ну, больше меня поймете, о чем я говорю сейчас. Да, все здорово, благодарю. Так, ну, в принципе, это вопросы, там, я думаю, сначала нужно людям посмотреть информацию, да, вопрос-ответ, может быть, у кого-то есть какие-то вопросы? Я думаю, вопросы Вот есть. у меня есть вопрос можно будет рекламировать свой бизнес. Можно будет что-то вот не просто играть, а заниматься бизнесом внутри этой игры. Сергей, микрофон. Я об этом и говорил, что это как будто вы начинаете как перестройка сначала, да, или как будто вы родились. И вот вам, только вы родились, с опытом, вот аватар родился, с опытом, с возможностями со связями, с идеями, которые вы, вы нашли. У нас, кстати, очень много заходит бизнесменов в этот бизнес. Поэтому э, все, как бы вы можете создавать, что вы хотите. Это реально, вот не просто плиточки, где мы собираем мусор. Это реальные поля, там пустыни, горы. Все вполне виртуально, реально. Ну, посмотрите, вот девочку Оксаны может, продемонстрировать, когда я пойду уже. Вот мне просто уже надо будет на, быть на других звонках. Посмотрите эту демку, покажи, вот как это выглядит. Может, у тебя же демка есть же, да, Ксан? Да. Просто покажи, как это все выглядит, как человек собирает полезно копаем, как летит на другую планету, чтобы их продать на бирже, которая, биржа, которая, кстати, не только внутриигровая, но плюс биржа, которая коннектится с реальными биржами. Можете торговать даже криптой, находясь на межгалактической бирже. Причем можете там находиться физически, то есть виртуально-физически. да, То есть, одев очки, вы туда зайдете, вы там встретите Оксану, меня, там Константина, можем там поговорить, где-нибудь в кафе за углом, да, обсудить какие-то дела и потом по по поторговать активы. Там будет, кстати, всякие, создаваться корпорации трейдеров, корпорации риэлторов, корпорации адвокатов, корпорации. кого угодно. Кого угодно. Я могу, например, открыть свой ресторан там, и можешь. чтобы люди приходили ко мне в реальный ресторан? Можешь, может даже гораздо более интересно сделать, но не хочу дарить идею, потому что мы поговорим отдельно. Там гораздо более интересные варианты, которые связаны именно с виртуальными возможностями. И виртуальными, кстати, чаем, кофе. Это все есть. И пиво есть виртуальное, и NFT имеется в виду, и шампанское, и блюдо, и так далее. И так далее. То есть это звучит немножко не от мира всего, но это есть. И это все продается за реальный день. А реально, реально купленные NFT можно использовать дальше. Ну это Мы с тобой отдельно обсудим нашу ресторанную тему. Она меня всегда волновала. Потому что, конечно, там в этом мире не поешь, но... Кое-что с того мира может вполне взять в этот мир и вполне хорошо значит, покушать и отдохнуть. Поэтому не только одежда, кстати, не только одежда. Валдеть, какие возможности? Но новый мир открывается. Новый Невероятно. мир, вот пристройка открывала нам, открыла нам двери в новый мир. Вот как не зайти Может, в новый мир? Вот как, возможно, не зайти, пройти мимо... По возможно, потому что люди боятся терять свой старый мир и боятся нового, к сожалению. Но кто не боится, тогда с нами. А мы поможем, мы всегда помогали. Вы прекрасно знаете наши возможности. И никогда никого не бросали, никогда никому не отказывали в помощи. Если кто-то хочет пойти нашим путем с нами, то добро пожаловать в этом-то за Вот, Друзья, мне уже надо уходить на другой звонок. Спасибо, Спасибо за внимание. Спасибо благодарим, благодарим все, выхожу. Спасибо, Спасибо, друзья. Так, ну все, в принципе, да. Если какие-то вопросы есть, если, вот, кто вас пригласил на встречу, вы можете обращаться к тому человеку, и там уже, как говорится, более детально пообщаемся. Все, благодарим всех, кто пришел, и тогда до связи. Да, спасибо большое, Константин, за организацию встречи, действительно очень интересная тема, я все время что-то для себя нахожу и все время понимаю, что как много всего можно придумать, и здесь действительно неограниченные возможности, они ограничены, видимо, только нашей фантазией, все остальное здесь сделать можно. И на этом всем можно заработать, заработать очень большие деньги, вот, только нужно постепенно, потихонечку начинать зайти сюда э, и то, вот таким образом двигаться, потому что еще игра не запущена, все еще самое интересное впереди. Но быть здесь в числе первых, получить все возможности, потому что дальше, э, когда уже будет... В, игра выйдет, то у нас ну, будет э, другие, может быть, э, наполняемость наших пакетов, не будет токенов. Сейчас они у нас есть. Сейчас у нас есть скидка на ноды, это пассивный доход, поэтому это тоже очень важно. Это когда вы будете получать 33% от э, товарооборота именно э, по подписке, потому что... Когда человек заходит в игру, он может заходить бесплатно абсолютно, у него будет такая ограниченная версия, он все попробует. Но чтобы пройти дальше, чтобы начать там зарабатывать, что-то делать, это будет подписка. И вот от этой подписки именно по владельцам нодд, Будет поступать постоянный пассивный доход каждый месяц. Вот это очень круто. Это возможности для инвесторов, возможность просто получения пассивного дохода. Вообще э, невероятные и неограниченные возможности. Друзья ждут вас в Star Horizon. Поэтому не думайте долго, действуйте, потому что время – деньги. Спасибо. Да, и кто хотел быть где-то в начале чего то глобального, масштабного, вообще ноу-хау, что-то новое, да, вот, вот именно сегодняшний день он как раз дает вот это, поэтому... Как говорится, вот пришли телефоны, смартфоны, да, карточки там к нам в руки, так и придет, и уже пришла метавселенная, хотим мы или не хотим, это будет. Вот, второй момент, что мы в нашей команде акцентируемся внимание именно по автоматизации, я всегда был за это, вот я это, ну, то есть многие программы использовал, получал входящий поток людей, до сих пор с ними общаюсь в разных городах и странах, и сейчас мы будем это массово-массово внедрять уже именно под целевой аудиторией, но это уже другая история, как говорится, наш закрытый чат, кто захочет зайти, у кого даже традиционные бизнесы свои есть, вы сможете новым фишкам, лайфхакам обучиться, то есть информации предостаточно, вот, которая работает и сейчас просто будет залетать в массы, поэтому, друзья, мы будем подключать блогеров, ну, очень все интересно, вкусно будет, поэтому вот, ваш шанс начать самым первым, грубо говоря, да, вообще практически об этом никто не знает, и вот на российском пространстве, на СНГ, да, то есть пространстве пока никто не знает. Вот сейчас вы узнаете от, от нас это самое первое, поэтому, друзья, как говорится, добро пожаловать, кому интересно, мы вот будем двигаться, обучаться и, в принципе, кому, опять же, интересно, да, можете обратиться. Все, всем спасибо и кому хорошего дня, вечера. У меня уже скоро ночь, поэтому все, давайте. Спасибо. Благодарю, да, благодарю, что пришли, выслушали до конца. Все, давайте удачи всем, до свидания.